так всем привет сейчас попробуем что-нибудь сделать вообще крутое качество конечно каких-то кучу миллион возможностей теперь как компьютер у меня получается по сути можно мотать сейчас попробуем что нибудь разобраться в общем короче ребят все телевизоры подключены без проводов то есть по технологии Wi-Fi, а вот это то, что джипон, это, короче, какое-то новое волокно, которое нету потери качества. Сейчас попробуем что-нибудь переключить. Можно посмотреть. Сейчас, секунду. Я еще не до конца разобрался. А, вот тут вот миллион всяких каналов. Вот ТВ, Хопс. И, короче, тут можно все это вправо, если двинуть то это так если влево двинуть а вот тут можно выбрать каналы допустим по категориям новости там сериалы музыка вот музыка да все музыкальные каналы получается можно любой выбрать так ну-ка стоп стоп стоп попробуем а, Муз тв отлично ну, качество понятно тут вообще отличное, много каналов очень в hd даже я думаю видно хорошо Ростелеком, что ли? Да, Ростелеком сегодня первый в городе, кому подключили по джипону именно э, телевидение и плюс интернет. Вот сейчас я вещаю тоже через интернет. У них новая технология. Блин, убрал. Вот, сейчас покажу. Спасибо за сердца. Короче, у них вот такая штука. Вот такие штуки. Сейчас поставлю. Такая штука, то есть, избавляет от всяких проводов, кабелей и так далее. То есть, они вставляются в розетку и они как приемники работают, сейчас покажу еще оборудование как установили вот это все у меня в гардеробное оборудование вот такое вот, это вот как Wi-Fi роутер, а вот это вот какая-то коробочка как раз вот это вот джипон вот такой тоненький проводок проходит и уже с него можно вещать, ну точнее уже он сюда все приводит сейчас ой, выйду вот, и, короче, я сейчас пытаюсь разобраться с пультом. Кстати, пультов не надо два. Это, вот идет вот, коробочка, вот этот приемник. Да, обычное оптоволокно. Необычное оптоволокно, нифига. Какое обычное оптоволокно? Здесь, в общем, они мне объяснили. Теперь, раньше, если заходило оптоволокно только в дома, а дальше медные шли провода, или как, медь, да, то теперь они имеют возможность каждому заводить, плюс вот устанавливать вот эти коробочки, и, следовательно, потери вообще минимальные, там, какие только возможно. Следовательно, от этого скорость не теряется, а доходит до пользователя, то есть до 100 мегабит, спокойно 100 мегабит или 100 мегабайт, я не знаю. Ну, короче, вот это максимально что сейчас возможно, оно теперь есть. По крайней мере, у меня дома оно уже теперь есть. Меня, конечно, радует и телевизор, хотя он там, не, не сказать, что сверх какой-то современный, но реально здесь много функций, я хотя еще не разобрался в них во всех, вот ТВ нажал. Радует то, что можно перемотать даже, вот, допустим, Муз-ТВ, да? Как мне тут объясняли, и я могу, опс, сейчас и перемотать еще там вперед. Но если либо прийти домой и потом спокойно просмотреть. До да, роутера оптоволокно идет, а по квартире обычно на провода. Ребят, у меня вообще нет никаких проводов теперь в квартире. У меня теперь просто стоят коробочки около телевизоров, да, и все. И они все это принимают и дают возможность получать вот такое качество. То есть, по крайней мере, я точно могу сказать одно, что это я мотаю, да, сейчас я остановлю, то есть, ну, считаю тоже нормально крутой функцией просматривать назад, вперед и так далее. Теперь я вообще могу, э, то есть, уйти, да, уйти куда угодно, да, и потом прийти, найти э, ту передачу, которую я смотрел. Спасибо большое за поздравления. Вы, кстати, первый человек, который меня поздравил, мне это очень приятно. Вот. Если поделитесь, то вообще будет супер. Видео. Приемник Wi-Fi в телеке? Нету, нету никаких приемников. Ну, в телеке у меня нету. Хотя, да, сказали, если есть еще приемник Wi-Fi, то избавляет. Э, поделиться ссылочкой на человечка. Нажимаете, там написано поделиться. Если нету вот Wi-Fi, то вот она коробочка, как раз которая все это принимает и передает. Ну, как маленькая приставка. получается только. PR? Ага, PR взаимно только. Да без проблем, я всегда у всех смотрю и ставлю миллион сердец, мне вообще это не жалко и вообще я не понимаю, как можно там жалеть, нажимать на эти пальцем так тыкать и все. Ничего в этом нету сложного и поделиться видео тоже не считаю какой-то сложностью. Так, ну в общем вот такая вот штука, в общем вот эту первую коробочку мне поставили, вот это вот, вот это вот вторая коробочка, которая под телевизором, вот. То есть это вот приставка как раз, спасибо, что поделились. То есть можно спокойно теперь все это управлять. Вот это! Это вот как раз вместо проводов. Теперь не надо по квартире тянуть. В розетку вставили. Он работает как приемник и принимает все каналы и все. И показывает в HD. И вот еще один вот этот. Это вот в гардеробную такой поставили. Белого цвета. Видели, я уже показывал. И все. Я считаю зачетненько. Ну, по крайней мере, меня это очень-очень очень радует. Вот такие дела. Хотел поделиться своей радостью, что... Поделиться своей радостью, что теперь я стал обладателем нормального телевидения, без всяких шероховатостей и так далее. Он... Кстати, вот оно, видно, не видно. Тут всякие пакетики, просто телеком. Ребята все пришли, может, кстати, Предыдущее видео у меня есть. Сколько денег? 480 рублей стоит в месяц. Это телевизор и какого? интернет. А что касается оборудования, то вот эти приставки, вот эти вот приставки, да, вообще ну, у них можно взять в аренду по 1 рублю в месяц. То есть их не обязательно покупать. Так что я считаю это вообще нормально. У них там сейчас тем более акция какая-то идет. Вот эти штучки, да, вот эти штучки можно отдельно купить. То есть они там по 1000 рублей там с небольшим стоят. Ну, это если не хотите, чтобы провода ушли, а так они могут по сам проводок протянуть и тоже будет нормально. Ну, кому как, я просто как бы за новые технологии. Перескоп это новые технологии, новые. Вот и то, что я вам сейчас показываю, это тоже все новое. И что, блин, я буду тупить и смотреть в эти каналы, которые, блин, практически не показывают. Еще у кого есть какие вопросы, ребят, может быть, с удовольствием поделюсь. Сейчас я вам выложу, сколько мне всего тут установили. У меня два телевизора, вообще у меня еще третий в туалете с ванной, да, нормально. А регионы подключают. Да, смотрите, в чем фишка по регионам. И вообще там передовики всего, там вообще у них прет просто по-страшному. Можете зайти в вам, на сайт Ростелеком и посмотреть. Сейчас они запускают во всех регионах. Вот. В Рязани в данный момент мне первым подключили. Вот. Я, кстати, живу еще так, нет, так получилось, что я живу рядом с Ростелекомом. Да, вот он, виден, и главный офис. Вот, кстати, дом. Ну, у нас дом тоже такой, как бы, непростой, поэтому и надо соответствовать. Вот. Так что, если вы за хорошее качество телевидения или интернета, то... Я, я бы рекомендовал все-таки, потому что Ростелеком, он сейчас сделал большой ребрендинг, и вообще как бы очень... Ой! Очень сильно продвигается вперед. по походу. Сейчас, секунду. Да, я слушаю. Здравствуйте. Да, все работает, Лен. Секундочку, буквально. Ребят, сейчас мне звонит э, с Ростелекома девушка, которая вот... Завтра, кстати, будьте все в телевидении, о, будьте на трансляции, к нам еще приедет телевидение снимать. Все, Лен, я готов тебя выслушать. Нет, нет, нет, все хорошо на самом деле, то есть все работает, я вот сейчас всем показываю и коробочки, и пульты, и вообще вот эти возможности. Да, да, да, я, я уже одну подключил опцию перематывать видео или просматривать вот это, да, я... ну а что я буду время терять, да, там, выходные дни, я лучше поеду куда-нибудь, а вечером киноканал просмотрю. То есть, для меня... ага. Кто при? РЕН-ТВ, город и... Ага, я понял. Окей. Без проблем, без проблем. Э, наклеечки, наклеечки не забудьте. Я хочу, чтобы у меня наклеечка была. Если есть подключи, подключен к телеком то я наклею и на, и на ящики на своем почтом внизу, и на двери наклею. Потому, потому, потому что я реально сегодня кайфую просто. Спасибо за настроение и за ваши услуги. Все, завтра. Хорошо, всем привет. Хорошо, ладно. Это звонили с Ростелекома, то есть, э, так как я первый, кому подключили эту функцию, вот, они хотят ну, пригласить сюда, завтра телеканал «Россия» придет, РЕН-ТВ в 11 часов, где-то в начале 12-го, и наш местный канал еще «Город», и будут снимать, как это все выглядит, э, ну, то есть вообще спрашивают, нравится ли мне, нет. Но мне на самом деле нравится, я такой человек прямолинейный, если мне не нравится, то я вам скажу, что это фигня. Вот, ребят, все кто подключился, если не трудно, так сказать, не будьте жлобами, поделитесь ссылкой. Вот, может быть, кому-то интересно, то я могу еще раз показать оборудование, которое мне подключило. Вот, данные, вот эти вот всякие коробочки. Да, не думайте, что это большие коробки, на самом деле это все занимает очень и очень мало места. Вот это, это сама приставка с пультом. То есть, кстати, пульт второй от телевизора, он убирается просто, потому что эта приставка каким-то образом настраивает, что можно с одного пульта теперь все включать, выключать, перематывать каналы и так далее. Ну, такой достаточно интересный пульт. Вот, то есть сейчас попробуем еще раз что-нибудь нажать. Так, так, так. Я еще не до конца, честно говоря, разобрался, но... А, ну вот, то есть можно так, можно тут добавлять в любимые каналы, вот нажать любимые, и они у меня у нас будут. Все, что с девятки, каналы, это начинается HD. HD. Вот. Ребят, есть у кого-нибудь? Так вот покажу лучше. Ну, это вот у меня в гардеробной поставили вот такие две коробочки. Они у меня теперь работают. Они небольшие, в принципе, как обычный ролтер и один вот проводок заходит в квартиру, где тут видно его. Вот он. Все. А что у нас сердца-то никто не ставит? Ой. Никто сердца не ставит. Все жадничают. Сердца вот так вот просто на экран нажимаете. Вот так. Чик. Так. В общем, у нас отлично. Ребят, ну что, все, наверное, на этом, да, или вот у нас еще кто-то присоединяется. В общем, вот такая вот фишка. Сейчас покажу напоследок. Вот. Так, сюда. Это перемотать можно. Это перемотать можно. Сейчас дальше. Что еще? Меню ТВ. Так, это в эту сторону в эту сторону. Давайте каким детские, да, каналы. И что у нас карусель, да, есть. Так, вот канал Дисней. Оп. И я, допустим, в мультик не не самого начала. Я могу вообще спокойно. Назад. Вот так вот. Оп! Канал Disney. Перемотать назад. Нажимаю и начинаю там с самой максимальной скоростью перематывать. Допустим. Или, допустим, я могу стоп. Назад. Да. Сейчас. Меню. Еще раз. Канал Disney. Посмотреть, что до этого было. Допустим, да, с утра. 7 гномов. И нажимаю 7 гномов. Смотреть. Ввожу пин код, чтобы, ну, это защита от детей. Подтвердить. И вот уже другой мультик идет. 7 гномов. Я их могу чуть-чуть вперед-назад тоже перемотать. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот 900 канал. 900 канал, прямой эфир. Да, окей это hd hd вот так вот в общем всем спасибо всем кто интересно было не пропускайте мои следующие видео все пока.